Есть тип, фро. я Не знаю, ты же. Ебатый, ложим! Жесткий? Давай. О, гантрапы еще домой. Домой. Я, я вас дали да. Бегу-бегу. Езжай, короче. <с <с блять, это тележка вообще или тормозит. Дерьять! Ничего нахуй не заслазал, я долго остановился. Да она, она же не, она не сразу останавливается, не понял. Она очень долго тормозит. Хочешь покататься? Тут вообще ничего сложного. Нет, давай. Все, я выпрыгнул. На, иди садись. Вот видишь, просто вон нажимай, мои. Там типа ловут низкая скорость, медиум-средняя и хай это высокая. А есть еще обратный ход. И zero это ноль. Ну типа остановка. Ебать на таранку, нахуй. Будем? О, кого-то зарейдили. Mm -hmm. В голову с одного метра, понятно Понятное дело, что прям. Спящего тем более. Я могу уже, типа дать. Бля, он зашел за угол. Бля, я ебу тут зажимаю оттуда. Надо. Хорош. Да ебать тут зажимчик на. Да Глава. да я не вижу ваще она ну. да. вот или ноутбук она вообще заебокс nice very good very good very good бля у нас антирадов уже пиздец да плохо. значит можем не ходить видеть вообще такого. что дальше едем? да поехали по-моему, два бота. Ну он там еще слева есть. Я вижу. Тихо, это ты можешь сделать хороший mm -hmm. кикан. Я хилюсь. Тут один бот вс был. Mm -hmm. И два ящика. Я надеюсь, нам сейчас.. Ч то бля? Бля, тут надо. за синий хуйник. Голову одного дал. Бля, не могу попасть по голове. Голову. голову, разбил. Ну, блять, еще раз. Он а ты микросхемы не находил? Это я стрелял. Нет, не находил. Вот это плохо, у нас без прицела будем. Ну у нас есть один, бубу можно. Дети, я не могу попасть, просто головы стоишь. Я две головы дал. Головы дал. Блять, я не могу, мне все синий экран, блять. Мне тоже. Лев убил еще, а вот тут еще один лев. Да, да, да. Вы зарожьте. Давай, он был двупрос. Блять, что пидор? Ебать, я испугался, но. А, я из той тачки забыл, это взять бенз, слышь? ебану Я пойду до нее схожу. Ебать. Тормозил? Ну там двое был. Да там один ящик был. Давай, поехали туда. Станция, да? М Сейчас скоро станция будет. Вон бот. Тут тоже один ящик. Я упал, Слава! Я упал! Слава, я упал, да! Голову дал! Ну я там тоже в голову дал и что-то это разыгрался. Бил. А, вот. Бля, по мне, сука, блядь. Убил. Я пацан хит просто дал. <кх> опять баррикада, опять ботов ебанусь. Не так, не так. Что за хуля?